Привет, дорогие мои! Коротенький видосик сегодня. Скажите, пожалуйста, как по-вашему будет рычать? А пока вы думаете, я покажу вам видосик, за который я решил сделать это видео. Dog, Отложим пока снова Снарул. Для большинства людей рычать это рор. Если вы никогда не слышали этого слова, то его можно услышать здесь. Слово roar обозначает рычание льва или другого большого хищника, оно громкое и раскатистое. Снова snarl обозначает рычание сквозь зубы, как у собаки. Но у нас есть еще один глагол, который обозначает подобное рычание, это growl. В чем же разница между этими двумя словами? Вот отличное описание, которое я нашел. Его еще одно я выложил отдельным постом, чтобы вы смогли самостоятельно его перевести. На сегодня все, детерминизм.